Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпус выживания. И сегодня мы расскажем вам про эвакуационную стропу. В комплекте идет сама стропа, прошитая в два слоя и имеющая посередине петельку для карабина. А также две толстые ручки на концах. Утягивающийся под сумок с креплением 2 на 3 моль а также оригинальный карабин Австрия Альпин. Стропа прошита в два слоя, благодаря чему образуются ячейки, которые вы можете использовать как точки крепления или дополнительные ручки. Вы можете удерживать стропу как за две ручки, так и закрепив одну из них на снаряжении, или же вовсе использовать только одну ручку. Также вы можете сделать из стропы петлю, закрепив карабин на одной из ячеек. Переносить эвакуационную стропу вы можете даже вверх ногами, при этом она легко извлекается одним резким движением. Крепить стропу вы можете карабином за эвакуационную петлю на вашем снаряжении, под руки на манер рюкзака или петлей вокруг тела за одну из ячеек. Если у вас есть две стропы, вы можете скрепить их карабином, увеличив длину в два раза.